Достаточно большое количество людей приезжают сюда из разных стран и планируют открыть здесь свой собственный бизнес. Давайте поговорим о нюансах бизнеса в Турции, потому что для местного населения и для иностранцев есть абсолютно разные правила ведения бизнеса. Итак, если вы открываете какое-то предпринимательство, то набирать на работу людей, иностранцев у вас просто не получится если вы открываете предпринимательство вы считаетесь одним из работающих на которого нужно 5 местных взять официально то есть вы платите обязательно налог за пятерых работников и за одного себя если вы хотите взять кого-то еще из иностранцев то будьте любезны взять еще пять работников поэтому есть свои нюансы введение бизнеса и далеко не каждую фирму можно организовать далеко не каждый бизнес можно вести только в одиночестве как самозанятость например в россии поэтому есть тонкости значит работать здесь вести коммерческую деятельность нелегально но это достаточно наказуемо и гораздо быстрее наказуемо чем может показаться но ну, в частности самый простой пример если в турции кто-либо подделывает лекарства за это дают 50 лет тюрьмы то есть Правила жесткие, поэтому здесь лекарства не подделываются. Следующий нюанс. Если вы привезли сюда какие-то товары и их не сертифицировали, то будьте любезны получать очень серьезные штрафы. Есть свои правила работы с продуктами питания, есть свои правила работы с текстилем, есть свои правила работы с разными видами товаров и на многие виды деятельности нужно получать специальную лицензию и для этого вам нужно будет обратиться а, к людям которые вам помогут легально это сделать если вы ведете персонал то учитывайте да, что а, наняв местный персонал тут принято а, как бы сдавать своего начальника то есть за это они получают бонусы где-либо в налоговой или как-то еще то есть если вы например привыкли, да, что в Турции вы пришли и часть товаров можете купить за доллары, да, например, там покупаете одежду за евро, то это местным населением можно, на это закрываются глаза, то есть можно оплачивать не только лирами, а иностранным компаниям это делать нельзя, и если вы примете доллары, то вполне возможно у вас будут серьезные проблемы, потому что ваш местный персонал, работающий у вас на зарплате, вас же сдаст, и вы получите очень серьезный штраф, ну и, собственно говоря, счета арестованы и многие другие вещи могут быть у вас мгновенно <фоном>, фоном приобретены. Поэтому ведение бизнеса имеет свои четкие нюансы, грани, правила, и здесь обязательно платить налог, обязательно работать полностью официально, это просто необходимость для этого рынка. Я знаю людей, которые начинают, например, развивать сетевой маркетинг. Да? То есть люди, которые приезжают сюда с какой-то сетевой компанией, там не до конца сертифицируют продукт. Ну и, собственно говоря, компании дают какое-то время развиваться и потом штрафуют. То есть, безусловно, лазейки на начальном этапе будут, но штрафы вас ждут капитальные. В частности, я один из экспертов в многоуровневом маркетинге и я работаю только с полностью официальными, сертифицированными на территории Турции продуктами и никакими другими, потому что, если развиваешь бизнес, то нужно сделать так, чтобы его могли купить местные, могли прочитать на турецком языке перевод, посмотреть сертификат, посмотреть э, разрешение на работу, да, дату, сроки сертификата и так далее. Сроки годности, очень много нюансов, которые строго прописаны и очень строго наказываются. Многие люди недооценивают э, сетевой маркетинг как бизнес, потому что ну, привыкли купи-продай, при, привыкли каким-то различным схемам. И я хочу сказать, что э, в, в времена турбулентные эти люди... Ну, в общем-то с сюрпризом э, удивляются, когда встречают меня и, и понимают, что я могу переезжать в разные страны мира и получать просто процент от оборота, который я создал для компании. Э, собственно говоря, как будто я владелец фирмы в разных странах. Да? При этом я не имею такой волокиты с э, оформлением документов, ожидания сертификации, там тамошки и так далее. И так далее. То есть многие люди не понимают, что в таком виде бизнеса, как многоуровневый маркетинг, есть э, возможность получать прибыли сравнимые с крупными оптовыми компаниями с крупными торговыми центрами то есть не просто как магазинчик там типа или доход там э -э пятьсот или тысячу, или там, даже две долларов, а серьезные деньги, когда человек, который является лидером крупной компании, создавший сеть, создавший свой бизнес, может получать десятки тысяч долларов, но ну, в общем-то, жить припивающе. Поэтому, если вы тот человек, который развивает эту тему, развивает сетевой маркетинг или рассматривает легальные виды бизнеса в Турции, то добро пожаловать в мой WhatsApp на связи, мы с удовольствием можем пообщаться, я поделюсь с вами какими-то своими фишками, наработками, потому что я занимаюсь бизнесом уже 20 лет, ну и за 20 лет понятно, что съел не одну стаю собак и помог огромному количеству людей в этой теме вырасти. Если вы человек, который пробует, думает, смотрит, то я вам рекомендую посмотреть на разные сферы деятельности, на разное то, что можно из Турции привести. учитывать, что карга сейчас работает достаточно жестко, ну там в частности с Россией, да, то есть много вещей можно отсюда экспортировать, много интересного, но нужно быть просто гибким, смотреть и смотреть на этот рынок, ну как-то по-новому. Поэтому если вы человек открытый к новым предложениям, то я могу с удовольствием в чем-то вам помочь. Мой WhatsApp под видео. Буду рад следующим, следующей встрече с вами. И до встречи на моем канале. Пока-пока.